Все, обретали, а делали, как да. прошла операция, скажите? Ну как прошла? Ну, хоть какая-то есть информация, что, что чего? Э, вы журналисты, да? Мы представители русскоязычное общение. Узел Нет, вы нет, вы нет, да, нет, нет, вы не волнуйтесь, никакой никаких никаких проблем не будет. Нет, нет. Да. Что-то известно по результатам операции. Жизненный показатель на данный момент в норме о том, как будет работать спиной мозг и все прочее, это не от... на ответ на этот вопрос сегодня дать не могут. Были повреждения мозга спиной. Повреждения были насчет, насколько потом спинной мозг восстановится или нет, на данный момент мы не можем как прочитать откеты. Мама очень уставшая, пожалуйста. Да, я хорошо, прошу, снимать, пожалуйста. что с вами связывались. От вас можно, да, телефон? хорошо пройдите, пожалуйста. Да, да,